Всех горячо приветствуем, дорогие друзья! Сегодня копаем в лесу. Поиск у нас сегодня чисто по древностям. Уже углубились достаточно далеко. Вот такой вот глухой лес. Птички поют. Только-только начинает весеннее цветение проявляться. Ой, как хорошо в лесу. Птички поют. Зима уже отступила всю. Весна ранняя. Снежок уже все весь подтаял. Местами, конечно, еще и лежит. Но уже все, осталось совсем чуть-чуть. Весна. У нас уже первый сигнал, ребята. Первый сигнальчик. Вот такой вот прекраснейший ножик. Но это не старый нож, ребят Это имперского периода. Где-то 19 век. Будем искать дальше. Интересные сигналы. Сигналы, ребята, мы копаем. Чисто железо 59, так, минус 59. Сейчас будем смотреть, что здесь попадется. Сегодня работаем с катушкой 14 килогерц. О, еще вода. Снизу прям. О, какая грязюка. Тает все. объект скажу что это похож на нож что-то плоское что-то плоское железо поэтому предельно аккуратно копаем чтобы не повредить его если это все-таки действительно будет ножик все что угодно плоское может попасться. Ну, сейчас будем смотреть да снизу вообще конечно сырая почва совсем очень мокрая, весна так вот ну здесь конечно корни в лесу это конечно всегда присутствует. Без корней никак. О, вообще прям. Что, будем смотреть. Что Зарыли мы ямку. Ничего интересного нету. Это железяка. Так что, ребята, пока нам вет вот что показывает. Смотрите, вот здесь такой ображек идет. И первый сигнальчик прозвучал. Такой не очень хороший, такой слабенький, слабенький. Вот сейчас он уже проявился, когда я выкопал. Посмотрите, какое великолепие попалось. Вот он, ребята, смотрите. Посмотрите, что попалось. Видно вам, нет? Какая-то древность. Что именно, я не знаю. Надо рассмотреть на солнышке. Смотрите, сначала я подумал, что это крестик какой-то. А потом я уже увидел, что здесь есть ушко, ребята. Смотрите, ушко. Это какая-то подвеска. Но явно очень старая, древняя подвеска. Вот вроде лес лесом, а здесь когда-то жилье было, ребята. Место очень красивое, живописное. Рядом вот овражек идет. Короче, бежит. Весенний. И вот я тут вот хожу, выхожу. В общем, ребята, опять еще один сигнал. Сначала чернину бил. Сейчас стал подкапывать сверху. Появился такой четкий сигнал. Вот, цветной уже. Смотрите. 75. Это очень хороший сигнал. 80 уже показывает Сейчас будем в общем, выкапывать Смотреть в прямом эфире Чуть повыше мы зацепили Подвесочка была А здесь Здесь я не знаю Дай бог Чтобы что-нибудь интересное еще тоже выскочило Вообще надо очень аккуратно копать С запасом лучше Слои прям вот органика видна Я сейчас покажу вам, ребята Прям видно, что это остатки от фундаментов. Но ну, это древние вообще фундаменты здесь были. Вот. Потому что уже все здесь. Уже кирпича нету. Уже просто пыль. Здесь определенно какой-то дом стоял. Так, смотрите, глубокий какой сигнал. Так, ну что, будем сейчас смотреть. Дай бог, чтобы тоже что-нибудь выскочило. Так, ну что, смотрим. Я не выкопал, ребята, представляете? Уже полтора штыка, ребята. А куда дальше-то, а? Что там может такое быть? Уже глубокий сигнал, пипец. Может железо быть плоское. Сейчас, потому что поменял сигнал, кстати. Вот, вроде цветной О, и... вот такие вот рисуют ребята видите Вот, это железо стопудово железо ну а во, во, во кстати да вот блин выглядывает вот точно походу она ну-ка ну-ка ну-ка ну-ка так давайте посмотрим Смотрим. Ох, какая глубокая яма. Представляете, ребята? Почти два штыка. И вот он, осыпала земля. О, проявляется. Вот он. Поход ножичек. Да, ножик, ножик, походу. О, здесь я его звезданул. О. Ух ты. Да, вот точно ножик, смотрите. Ножик. Вот он звонил, то в цветной, то в черный сегмент бросал. Так, ну не старый, не совсем. Поздний царизм, ребята, поздний царизм. Вот так, вот, ребят, представляете, вот там он на горушке подвесочка да монгольская. А здесь ножичек царского периода. Ну что, копаем дальше, ребята. Почти два штыка, представляете? Два штыка. О, какая глубокая яма. Сейчас будем закапывать. Железо выскочило. Смотрите. Ну, это прокол. Скорее всего, для шитья использовали наши предки. Ох, какая до сих пор острая. Ну или от фибулы часть, потому что вот здесь кусочек есть, явно отсутствует. Может быть от фибулы часть осталась, иголка. Но в любом случае использовалась вот она, острая была. Либо плащ застегивался, фибула была, либо для шитья. Вот такое вот железо идет, ребята. Напоролись мы на место. Вот сейчас вам покажу буквально. Вот смотрите. Вот, деселище было. Вот, вроде лесок-лесок. А тем не менее, здесь вот остатки фундамента даже в некоторых местах остаются. Вот такой вот камень, красный-красный такой, черноватый. Начал с полянки спускаться, здесь вот такой вот ручеек стихийный образовался. Талая вода, вот оттуда вот все подтаивает и сюда вот бежит прям. Смотрите, ребята, здесь я сейчас вот попробую помыть мою находку сегодняшнюю подвесочку. О, ребята, посмотрите, посмотрите, вот это да! Вот это красота! Посмотрите! Посмотрите на каждом луче изображение идет. Какая искусная работа. Но это точно оберег был, ребята. Какой-то сакральный смысл имел. Вот эта подвеска. Носилась, скорее всего, на шее. До монгольского периода. Посмотрите, на каждом луче идет по ромбу. И в каждом ромбе есть символ креста. Вообще, вот это да, вот эта вещь. Вот эта вещь, ребята, мы нашли. Ай до да селуха. Смотрите, какое ушко. Тоже выполнено. Ух ты, даже на ушки, посмотрите, тоже. Вот мы хорошенько почистим, аккуратненько. И обязательно покажем. Вышел на небольшую полянку, ребята. Посмотрите еще, какое количество снега. Еще не растаял. на улице прямо лепота сейчас туда пойдем вот туда искать такая петля какая-то выскочила но к древности она конечно вряд ли имела какое-то отношение но тем не менее тоже какая-то находка ребята прозвучал такой вот сигнал ребята и мы в руках держим ключ от автомобиля поправьтесь ошибаюсь вот такой вот ключик стоит не стоит снимать онлайн сигналы начинаешь снимать онлайн сигналы а какая-то шляпа вылезает как только перестаешь просто незначай выкапываешь так вот какая-то интересная находка сейчас попробуем вот еще цветная приятный такой перелив попробуем сейчас онлайн выкопать я знаю, что вам нравится, когда вот выкапываешь, сразу показываешь, а не после того, как выкапываешь, показываешь. В общем, давайте попробуем. Ставьте лайки, я пытаюсь все-таки сделать как-то покрасивее, поинтереснее для вас. Так что давайте, не подкачайте, продвиньте это видео. Пускай как можно больше людей посмотрят. И наши, как говорится силы, которые мы потратили для создания этого видео, вознаградятся. Вот. Так, ну что, давайте смотреть, что у нас. Нет, слушайте, не, вы, не выкопал. Не выкопал. Еще... Так, что тут? Что тут есть? Какая-то железка, что ли, еще? Что-то сигнал как-то подпортился, подпортился. Еще старый пень вообще весь гнилой уже. Ну давайте попробуем, ладно. Что попытка не попытка. А, ребята, смотрите, кровля, остатки кровли. О, железка. Вышел на полянку, ребята, потому что в лесу уже темно. Первый сигналчик у меня прозвучал. Такой не очень-то вкусный, я бы сказал. Вот, сами видите, вот такой сигнал. Но, тем не менее, это монета. Я думаю, что это поздняя какая-то латунная монета. После реформенная копейка какая-нибудь, после 60-х годов. Да, так так она есть, ребят, по звуку. Тонкая земля ее не пощадила. В общем, говняшка. Никак не могу от этой находки оторваться, ребят. Такая красивая вообще работа ювелирная. Да, вот мастеровитые раньше были ремесленники. Вы посмотрите, ребята. Я изначально, когда выкапывал ее, нашел, да, я думал, что это крест. Но потом посмотрел, вроде ушка такой, думаю, как-то для креста это не характерно, такая форма, да. Хотя сюжетная линия так вот способствует, да. Можно подумать, что это какой-то мере крестик Да, ребята, оказывается, это крестик, представляете Лисичка мне сейчас информацию нарыла Это очень редкий крест Руси Сейчас вы увидите выкладку вот. Я изначально реально подумал, что это крестик Но потом так посмотрел, посмотрел, думаю Ну, наверное, подвеска какая-то Вот так вот, ребята, представляете Какое место интересное Вот селушка, ребята И вот на этой селушке вот такая вот прекрасная находка бы мог подумать вот наши предки потеряли